Всем привет, с вами Кристалл Майкрафта, сегодня мы продолжаем играть в Стоунблок, ну проходить. В прошлой серии я добыл 9 дуба, вот так вот, и вот так вот я могу очень быстро выросать, делать, чтобы выросло дерево, вот так легко. Хоп-хоп, саженцы выпали, хоп, и еще вот так, последний раз, и у меня будет очень много дерева, поближе. А я же могу вот так делать. все, квест совершен, совершен. А дальше мне нужно нити сделать. Окей, а сундук сначала. Сундук из дерева. Дерево. О, -о, -о, -о. не знаю, что то делает, но это прикольная штука. Просто, просто ачивка и красота добавляется. Ну ладно делаю сундук на сделали вот какой и за это я получаю квест ну, выполненный квест дальше мне нужно вот это все сделать пустая схема вот так делать две палки две две доски я и сделал потом мне нужно стол для вырезки схем для этого мне нужно Одно привно, ой, какой, одну, одна доска и одна пуска, пустая схема. Потом мне нужно инженерская станция. Для этого мне нужен верстак и... И как там? И пустая схема. Но мне сразу же... Я сделаю сразу же два, это первое и второе задание. Два квеста сразу же я сделаю. Ну как, кстати, с квеста, не квеста, а задание а дальше стол для опять нужна будет вот это бревно и пустая схема нужна два... 2 и два ящика для схем это значит а, сундук им два сундука палки доска и схема два сундука одна схема мне пока что пригодится и еще одна схема мне нужна будет вот так делается и вот так схемы потом мне нужно как сделать две палки ага запомнил пустая схема, сундук, доска, две палки и одна схема. Ой, это мне еще пригодится. А. А, -а, а, понятно. Ну вот я все выполнил. Оп. ой. Потом еще один стол. Ой, у меня упало. Ладно, ничего такого. Дальше я все сложу. Что мне дальше по квестам нужно? Опа, она. Потерялы и вы. А, это как сидеть, плавиль, печь и так далее. Это я знаю. Ну, вроде как. Но лучшим я еще посмотрю потом. Вот мне вот это выпало. Дальше. Шрикт, это нити. Мне нужно сделать нити. Как их сделать? Ааа, вспомнил. Мне для этого нужны дерево. Два дерева. Ну как минимум. Потому что с одного с одного дерева мне нужно, чтобы выпало. Знаете что? Мне нужно, чтобы выпало, выпали червячки их мне их нужно добыть с помощью этого крюка или не этого Но я короче не помню если с этого дерева не выпадает то мне нужен другой крюк так, мне нужно хотя бы один червячок о щелка, пред. вот вот этот червячок ну все я все правильно сделал я вот так делаю. Хоп-хоп-хоп. Сажу еще одно дерево. И и нужно потом дальше подождать. Э, чем у меня не вырастает. Вот. Вот, большое дерево. Ну, я вот сюда делаю и зараженные листья. Они должны заражать другие листья. Вот так вот. Пока что я все сложу. М -м -м. Дальше, какой квест мне нужен? Это я еще не смогу сделать, потому что, смотрите, хоп, а это нужен цемент. Для цемента песок, крови и глина. А глина делается из вот эту из пыли и воды. Значит, пока что мне не надо. Ну, сайф, это я вроде как помню, как это делается или нет. Но я не помню, как это делать. Для этого мне нужно вот это нужно. Са. Ой, это не сай Са. са... Для всё... это не то. Это не тут. А... Сыепи. Понял? Вот это мне нужно годы ага, палки и... и дуб две палки и дуб так я сразу что так делаю вот так и еще мне кое-что нужно сделать хоп и хой а ну, нет это уже не так делать ну окей, банан вроде как все заражено Я могу добывать вот это. Нити. будет свой... а, много? О, да, да, да, -да. Ну все, я выполнил свой квест. Мансайф. Окей, окей завешено. и мне дальше нужно вот это сито а, сито сито сито Си... Ой. сито Кстати, я мог по другому сделать а да полублок так один полублок раз два и две палки У меня о, о, о, о чу, мне я как будто перевернулся я. ноги Так мне, Ой, сундук я возьму. Дальше я это получаю. Мне нужно. Это я не смогу пока что. Вот это скалка. Ну эти нити... нужные ноки. И так у меня много, сразу же сделаю девять, шесть. Семь и последняя, а нет, не последняя. Вот девятое. Вы спросите, зачем мне девять? Потому что я хочу вот так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, сто девять. Раз, два, три. Ну понятно. Думаю, что понятно. Запросить мне нужно ковер сетка. Но ну, их можно еще прокачивать. Но сначала открою лотбоксы. Угу. Дальше я хочу делать посадить саженец. А потом делать еще так 8 сит. 5.